С радостью окунулась э, в доброжелательную атмосферу единомышленников. Вот, э, э, восполнила все свои какие-то вот потери многолетние за, за, один, за одно занятие. Вот просто просто счастливо, необыкновенно, что вновь вот очутилась в этом центре. Спасибо ведущим Наташе, Антону. Замечательное занятие. Благодарю. Благодарю всех.